Распаковочка, чек Так, что это? Пришла мне, значит, посылка Которую я сама заказала Оплатила сильная независимая женщина Так, вот э, Скупанга да, Я заказала себе еду Блин, на 70 косарей Чтобы вы понимали До этого я не записывала, что мне пришло Но я покажу круглешочек, наверное, из этого как это называется? Из Телеграма. Так, ну, обычно вам интересно, что я заказываю на Купанге. Вот это первая часть. Я заказала мясо. Вот так вот. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот это я впервые пробую. И тут еще должно быть... Ну, мне еще не все пришло. Должно быть... Вот, помидорки. Я вот од од од у одних и тех же заказываю. Это уже третий раз, когда я заказываю вот эти помидоры. Вообще очень вкусные, очень хорошие приходят. И очень много. И стоит недорого. Так, короче. Боже, ж, ты, боже, что за красота. Пришла вторая часть моей доставки. Это вот такая вот вода. Второй раз уже заказываю. Мне очень нравится. Вот. Сейчас... Сейчас, вот, покажу еще. Вот что-то... Если честно, я уже не помню, что я там заказывала. Но сейчас, короче... А, это, по-моему, ким. Вот эти вот водоросли сушеные. Как распакую, покажу. А это должен быть этот э, рис. Короче, сейчас покажу тоже. Вот. Буду есть вкусный, вкусный рис. Я на самом... Я на самом деле хотела заказать еще фруктики и хотела заказать еще, э, короче, ну короче, еще хотела себе заказать еды, но пожалела денег, потому что и так 70 кассов вышло, но я думаю, что чуть-чуть попозже я точно смогу, смогу, так сказать, себе это позволить, ну короче, надеюсь, это вкусно, вот. Вторая часть. Вот это, конечно, самое важное, самое нужное. И самая клевое, я вам скажу. Сейчас посмотрим, что они мне там. Там типа несколько вкусов, насколько я знаю, должно быть. И рис. Он причем разный, смотрите. Короче, вот такой есть рис. Вот такое есть рис. Клево, да? И целая коробка. 12 штук. 12 штук. Какой рис? Ну, по-моему, обычный рис. Короче, я, наверное, так в коробке поставлю, Чтобы он не стух. Ну, вряд ли, конечно, а это же типа такой он готовый. И вот такой рис. Ну, короче, супер обычный. Вот. Вот так вот это выглядит. Так что закупилась, девчонка. Ну, сначала я буду вот этот вот прикольный вкусный есть. И вот этот. Рис и это. Короче, клево. Я довольна. А еще я не покажу... А, ну, я, я вам это там покажу. Сейчас я еще запишу в свой телеграм канал. Подписывайтесь, не забывайте. И там ставьте лайки и всякое такое. Короче. Так клево получать посылочки. Привет! Короче, такой супер-влог получился. Получится это видео. Немножечко информации, да, новой. Значит, я сходила на Тандемун. И <свят> я нашла там, а вообще сильно искать не надо было, я нашла... зашла просто там, ну мы с подружкой ходили, она у меня приехала из Питера, я зашла просто буквально в первый магазин и нашла то, что мне нужно было, значит, что я купила? Ну, естественно, семечки. Я люблю именно вот эти семечки. А, äh, значит, в чем прикол? В прошлый раз, когда я заходила в русский магазин, это был какой-то, видимо, другой русский магазин, и там не было этих семечек. А сейчас они есть. То ли их завезли, то ли мне не по глазам было, то ли я зашла не в тот магазин. Короче, не знаю. Так что семечки мне больше не нужно вести. Но <со>... все подписчицы, которые везут мне чай, он мне до сих пор нужен, потому что там есть наш русский чай. Ну, не рус... ну, короче, там есть чай. Но я люблю именно Гринфилд. А Гринфилда нет. Я, конечно, нашла в одном русском магазине Гринфилд. Но там был только, типа, как это, зеленый Гринфилд. А я люблю Эрл Грей, и я еще люблю др... разные Гринфилд. Короче, все, кто... А у меня есть такие девочки-подписчицы, которые везут мне чай. Есть даже те, кто везут мне чай, типа, из чайных домов. И, в общем, обожаю. Короче, что я еще купила? Я купила колбасу докторскую. Я сейчас буду есть, блин, капец. И я еще там купила хлеб. Просто, это же хлеб, как из детства. Вы же по-любому тоже пока шли, вот так вот отгрызали вот эту вот часть, типа. Вот. Ну, сто вы так делали, потому что так делали все сейчас пока я буду... А, ну, из-за того, что я купила колбасу и хлеб, я целый день таскала с колбасой и хлебом по всему силу, чтобы вы понимали. А меня еще типа на хунде позывали тусоваться. Я еще об этом думала. И такая, пойду тусоваться с колбасой и хлебом. Если что, закуска есть. Ну, короче, я в итоге решила, что я лучше проведу на Boosty стрим. Значит, на Boosty каждый месяц я провожу бесплатный стрим разговор с корейцем, где мы в приложение заходим. Здесь я сделаю под... вот здесь наверное будет короче где-то будет подсказка как это происходит а, у меня есть записанные видео просто это в прямом эфире вы можете задать вопрос я передам его корейцу и т.д. и т.п. и так далее поэтому для подписчиков бусте подписка получается стоит 150 рублей в месяц а, этот такой стрим проходит каждый, каждую неделю вот, но я с ними поговорила, с моими девочками-подписчицами, ну и мальчиками тоже вроде, ну я не знаю, вот, и они дали добро на, как бы раз в месяц я делаю бесплатный стрим, поэтому можете зайти. Короче, из-за того, что есть колбаса, я купила еще сыр и еще сыр, короче, вот. А еще, я поправилась на 2 килограмма. Я, короче, скинула 2 килограмма, а потом быстро их набрала. И такая, все. А я еще в спортзап продолжаю ходить в, в каком-нибудь влоге. Ну, короче, вы это все посмотрите. Я вставлю, потому что я же записываю без звука. Поэтому, чтобы не раскидывать музыку, я просто в один кусок, короче, добавлю и все. Пока... Короче, суть в чем. Я, блин, так мне хотелось рамена сегодня. А я такая, все, нужно переставать есть рамен. Но нет. Я, короче, купила еще рамен. Сейчас, пока я завариваю, я расскажу. Значит, ну, я еще коу купила. Бесплатная реклама всего, пожалуйста, обращайтесь. Значит... Не знаю, насколько вам интересна заварка рамена. Выглядит оно так. Я купила маленький, чтобы, типа, не обожраться... И еще вообще, ну, блин, вот рамён просто я не могу. Мне так сильно постоянно хочется его есть. Короче, рассказываю. Значит, смотрите. Такая ситуация со мной произошла. Я сильно много про корейцев не говорю, потому что мне, если честно, нечего о них рассказать, потому что никаких таких каких-то каверзных, странных ситуаций у меня не, проход... не происходило, потому что все мои знакомые корейцы адекватные, нормальные люди. Но! тут произошла ситуация, что я встретила жестко-кринжового корейца. Сейчас расскажу, как я встретила и почему. Но девочки, которые типа участвовали в этом всем, дали добро. Такие, ладно, окей, рассказывай. Я такая, окей. Ну, вдруг вам будет интересно. Просто почему, да? А, Из-за того, что я встречала только нормальных, адекватных, интересных, классных, умных корейцев, я не думала, если честно... Ну, короче, у меня как-то то Сложилось такое впечатление, что, ну, наверное, все тогда такие. В чем была кринжовщина? Сейчас, подождите, я заварю, тут надо что то сосредоточиться. А, блин, я впервые, мне кажется, такое рассказываю на канале. Ну, опять же, потому что это не... Э, ну, нечего мне было рассказывать, честно говоря. Значит, пока он заваривается. Блин, я сейчас колбасу поем, я просто в восторге. Значит, что я хотела сказать? А, рассказываю, про, пока варится раменчик. Значит, в чем была кренжовщина? А, вот у меня есть подружки. Значит, подружка, одногруппница и подружка, которая была моей подписчицей, а теперь подружка, да, фанат, который смог. Ну, ладно, не то чтобы она там фанат и всякое такой ну, короче, она была на меня подписана, и оказалось, что они вот с моей подружкой-одноклассницей живут в одной общаге. Короче, мы теперь ходим в спортзал вместе, гуляем, все классно. Вот, и они мне такие говорят, мы типа ходили на Хонде в клуб, и встретились там с корейцем. Ну, короче, познакомились с корейцем, но ну, не специально, просто как короче, в Кубе понятно, как знакомятся люди там и все такое. Вот И, типа, мы пошли в на район Конде. Кушать курочку, это было 14 февраля, что-нибудь я сейчас туда вставлю, и я такая, давайте нужно отметить 14 февраля, хоть мы и одни, типа, короче, чтобы вот это вот ощущение было, ладно, пошли мы, короче, отмечать, значит, сидим, они такие, вот он, типа, рядом на районе живет, вся фигня, значит, и, короче, такая уже у них ситуация была, что они типа выкладывали в историю. И он тут же пришел. Короче, и вот такая это. И они такие, хотим тебе его типа показать. Он типа жестко кринжовый. Я такая. Ну, давайте, же, интересно. Такую схему мы, девчат, замутили. Просто прикол. Короче, я такая ей говорю: Да ты типа выложи и отметку поставь, что ты на конде. Она такая, что-то как-то стрёмно, я говорю, давай я выложу, отмечу конде, отмечу тебя, ты себе перерепостишь, и, короче, он видит, реально, тема, такая целая схема была, чтобы посмотреть на кринжевого корейца, интересно, класс. Значит, мы такие ответили, потом, короче, он тут же ей написал, типа, о, там, я сейчас приду, короче, если там ты не против бла-бла-бла, она такая, я с подружками, она такая, окей, и все. значит, пришел. Мы вообще, я типа, мы даже не познакомились с ним. Он такой приходит и такой, что, кого? Я такая, мы идем играть, типа. А здесь в каждом таком, короче, районе молодежном есть по-любому всегда там есть такое место, где типа можно поиграть во всякие игры, там танцевалка. Короче, я сейчас что-нибудь ставлю вот здесь. Я такая, мы идем туда, короче, потому что я вообще-то собиралась. Мне без разницы он, не он. Мы даже были не знакомы. Я такая, я хотела на танцульку, и такая, типа, девчонка, говорю, вы пойдете? Они такие, нет, я такая, ему ты, типа, пойдешь? Он такой, да, окей, все, мы потанцевали, поиграли в аэрохокей, побили грушу, я такая, я вообще-то мощная. Он такой, окей, ну, короче, значит, побили грушу, потом у меня рука так болела, причем не та, которую я била, а та, которую я, типа, замахивалась. Короче, блин, это не суть важно. Я думаю, окей, пока что ничего странного я не заметила. А, нет, подождите, я уже заметила странное. Ну, во-первых, нужно сказать, что моим подружкам по 18 лет, а ему типа 26, но это вот, я не знаю, корейский возраст или не корейский возраст, потому что если это европейский возраст, то минус 2, это ему 24. Короче, я что скажу, у меня есть два знакомых, ну, один знакомый кореец и один прям друг кореец. И вот им тоже где-то 26-27, по-корейскому вот, ну короче, ну вот им 26-27. И они вообще, типа, взрослые, осознанные, интересные, начитанные, короче, классные ребят. Я сейчас, да, расскажу. Блин, мысля скачет вообще капец. Мой раменчик там заварился, сейчас, секунду. Прям здесь типа рамен есть или, или буду. И что сделать? Подожди, ну тогда надо их порезать. А нормально, что я? Или мне сначала все... Блин, короче, сейчас, сек. Ну, уж ничего страшного, поди-ка, я так расскажу. Девять минут уже рассказываю. Жесть, капец. Где? Надо завязать. Короче, как вы видите, много ем ромена. От этого лучше моя кожа не становится. Но ничего страшного. Вот, рассказываю. Короче, почему я заговорила про возраст? Знаете, он постоянно говорил какое-то чамчи, чапчи. Я, короче, не понимаю, что это такое. Оказалось, что существует какая-то песня у Джина из BTS. Здесь, опять же скажу, я BTS не слушаю, но... Уважаю ваш вкус и так далее. У всех людей вкус разный. Я вообще слушаю старика иммонсе, люблю очень и так далее и тому подобное. Вряд ли вы о нем слышите. Короче, балладный исполнитель. Даже корейцы, в принципе, не все его знают. Суть в чём? О май гад, реально пахнет, как дед. Помогите, я счастлива. Жестко, блин. Короче, реально на тандемуне, вот который именно Йокса, вот это вот что-то там по Мунхва. Короче, Диди, ди Дидел. Короче, вы поняли, да? Вот там, на этой станции. Блин, я собираюсь есть что? Это вместе с Раменом. Ладно, ничего страшного. тяу тяу, тяу. Так, рассказывай дальше. Блин, что я говорила? У меня мысля скачет. А, он, короче, делал вот так вот и говорил чам-чи, не знаю, блин. В итоге оказалось, что э, у Джина из BTS есть какая-то песня, и вот он там делает так, или он так поет. Что-то такое, короче. И он меня так этим достал. Я такая говорю ему, прекращай, говорю, сколько можно. Вот это Чамчи, Чапчи, меня это так вы... ну, короче, выбесило, если честно. Потому что я вот это короче, мне просто, я думаю, ну ты, что малолетка, короче. Ладно, не суть важно. Я такая, уже такая думаю, блин, странный пацан. Потом он такой, чё, кого? Я говорю, в караоке. А я девочек пыталась запихать в караоке, типа, уже несколько попыток у меня было. Они такие, да, окей, летс go. Пошли мы в караоке. Ну, я тоже что-нибудь там ставлю. Я девчонка такая, короче, <смех> веселая, блин. Я петь не умею, но очень люблю. Значит, пошли мы, значит, в караоке. Я там вообще оставила всю энергию, все это. Поет он, ну, нормально. Ну, короче, да не, неплохо он вообще поет. Потому что, оказывается, не все корицы хорошо поют, если честно. Вот. Uh, ну, не то чтобы у меня был большой опыт, я ходила только с двумя корейцами в караоке, вот с этим пацаном вместе с девчонками и еще со своим другом хорошим. Вот мой хороший друг, он хорошо типа поет. И я такая, ууу, корейцы, крутые перцы. Вот, а этот, ну, он нормально, конечно, пел. Ну, получше, чем я хотя бы, знаете, вот так если сравнивать, то я вообще, знаете, помолчать должна. Ну, в общем, суть в чем... Что показалось мне Крыжовым? То, что он постоянно смотрел на себя в зеркало. Знаете, помимо того, что смотреть себя в зеркало. Он там постоянно что-то поправлялся, смотрел в зеркало. Помимо того, что смотреть постоянно в зеркало, он еще говорил: Чайсенгита, короче. Типа, ой, я красавчик. Типа вот такой смотрит в зеркало и такой, о, красавчик! Я такая. Помогите! Короче, я не знаю. Я уже всем, кого я встретила, за исключением тех девочек, с которыми мы были вместе, я просто всем рассказала эту историю. И я такая думаю, капец, это получается мне на нормальных корейцев просто везло. Я не знаю, каким... Тут нужно мне сглазить. Я надеюсь, что я и дальше буду хороших корейцев встречать. Потому что это... Ну, может быть, конечно, послушав такую историю, вы типа скажете, что я что-то придумала, выдумала. Но для меня вообще странно, если чувак так сильно думает о своей внешности больше, чем... А, точно, был еще один моментик. Короче, вот знаете, у всех корейцев есть такая штуковина, что типа, я уже где-то об этом говорила, так скользь, вот, например, ну, они, короче, за тобой сначала ухаживают, потом уже себе там все делают и так далее, там, например, там тебе ложечку подадут, там найдут, всякое такое... У моей вот подружки, она, короче, ей не дали соломинку в кофейне, ну, вот эту трубочку. И мы что-то так затупили, не я, ни она не можем вспомнить, как будет трубочка. Такие, типа, тупняк чисто. И мы такие, и он понимает, что мы, ну, я им говорю, трубочка, как будет, ты скажи, типа. Он такой, вот нам сказал, она пошла, ее взяла. Потом я такая говорю, Настя, такая говорю, типа, он это, ей умный сарам. Короче, как мне показалось, он такой, знаете, э, нет, не ей умный, а переумный. Короче, не забот, ну, э, потому что я с чем сравниваю? Я встречалась с тремя корейцами. Ну, как, что, что значит встречалась? Во-первых, встречалась, это значит, что увиделась. Вот, не мутила, ничего такого опыта у меня пока нет. Если будет, расскажу обязательно. Э, просто виделась с тремя корейцами и все они были, вот один из них мой знакомый, другой из них это мой друг, вот, и еще один, но мы сейчас уже больше не общаемся. Не суть важно. Значит, и они все были такие, типа, вот мои знакомые корейцы, они бы побежали, мне трубочку бы нашли, все бы сделали, все бы принесли и так далее. И я такая, блин, не знаю, вот не знаю, странно. Короче, вот такая вот история, очень уже долгое получилось и я там еще вставлю вставочки, вставлю вставочки, где его. Короче, если вы досмотрели до этого момента, подпишитесь на все соцсети, где вам удобнее. Я буду есть свой вкусный раменчик с колбасой. Вот посмотрите, прям хлеб реально, он даже пахнет, он даже пахнет как в детстве. Я хотела вам дать понюхать, конечно же. Здравствуйте, приветули, приехали. Вот. Поэтому подписывайтесь на канал. Спасибо, что со мной на 2000 будет стрим. е, -е, -е, -е. Такая была история. Не знаю, насколько она была для вас интересна. Больше как бы пока что не было. Если вдруг опять что-то такое интересное будет, я, конечно, расскажу. Вот. Пишите в комментариях, понравилось или нет. Пока!